Как вы думаете, настоящая или поддельная двадцатка? Я даже не знаю, как определять. Но... Так, ребята, вот такая вот штуковина у нас есть. Это прямиком из Национального банка Украины в Харькове. Давайте заглянем, что здесь находится. Итак, у нас здесь две пачки банкнот. Во-первых, это Пакован, целая пачка новеньких украинских двадцаток по номерам, которые идут по порядку. И вот они уже, собственно, распакованы а, в формате. А, вот так можем на них посмотреть. Прям только-только-только еще в обиходе их нету, но мы протестировали их в Макдональдсе. Они все принимают. Вот такие вот прикольные двадцаточки. А как вам? Да иди Красивая. Конечно красивая, только-только, так их доставка. еще только-только в банке, у меня еще одна есть. Давайте поменяем. Давайте. Видите, отличается как. А 668, 667, 666, вот интересный номер, 2 0 и 3 6, О, отлично, мы вот эту банкноту как раз и разыграем. Вот эту банкноту с тремя двумя номерами и шестеркой мы разыграем в этом видеоролике. Нужно подписаться, поставить лайк и ставить любой комментарий. Я вам отправлю эту двадцатку. Старый дизайн, новый. Что для себя? Как вы думаете, почему такое происходит, делать дизайны новые? Ну, У нас же окно в Европу. Это да. Ну, поэтому вот окно в, типа в руку. Европу движется туда ага. то есть мы подстраиваемся больше под такие европейские деньги я да? считаю дизайн? да что это больше идет европейское ага. все украинское у нас искореняется ну вроде почему здесь наши все я не говорю что у нас не осталось я а? не говорю что не осталось угу. но ну, тут же добавляется что-то такое чего нет Степень не защиты например какие-то вот тут степень защиты голограмный цветочек да но мы же не знаем что это цветочек на самом деле обозначает да как вот ага. эти пирамиды с глазом может быть это какое-то тайное общество, мы же ничего не знаем, ни про это, ни про У -у -у. это. Похоже на то. <соцентричный> <соцентричный> <соцентричный> она не подходит? Она вроде подходит, если я, не люблю, я, не знаю. я просто хотела И как? принимаем, ага. ну так она даже лучше, чем остальные, просто не видел. конечно, а по телевизору показывали, смотрели, ага. а, вот такая погода в Харькове, с одной стороны солнце, а с другой стороны полный трендец, где фотографируется кто хочет на главной Достопримечательности города. Зеркальная струя. Кто не был в Харькове, гляньте, какая красота а да. Как вы вообще относитесь к так новому к такому ну, редизайну? Больше на евро, похоже, классно. Больше на евро, супер. А что еще? Стильно, вот если в Инстаграм фотографируете кого-то белый профиль, вот очень красиво. А, получится. выложить можно прикольно да. такие современные деньги, да? Да. Ага. Цветочек с моей не радостный. Такое отношение позитивное больше, да, к новому дизайну? Да, почему нет? Угу. Прикольный сквер на котором размещены основные достопримечательности города Харькова в таком уменьшенном формате. Девочки, привет! Для канала на YouTube делаем ролик. Можно с вами немножко побеседовать? Хотим спросить, как вам новый дизайн? Да, лучше, чем старое, что это, что -то угу. То это ну, я считаю, что ребрендинг ну, Я хочу, чтобы наша Украина процветала, но не благодаря дизайну, да? дизайну денег. Или э, уменьшение размеров. А что мы можем сделать как просто обычные жители Украины? Может, верить. Мы? Вы мы... знаете, вот, по-моему, сейчас только верить. Только верить. Верить, надеяться. Хорошо. Удачи, ребята. Вам всем загляну. до свидания.